Привет, любители психотерапии! Вы когда-нибудь чувствовали, что если бы вы были умнее, у вас было бы меньше проблем в вашей жизни? Мы все мечтали о большем количестве интеллекта, когда мы получали плохую оценку или совершали глупую ошибку. Конечно, мы хотели бы подчеркнуть, что существует множество различных типов интеллекта. Но знаете ли вы, что высокий интеллект может вызвать свои собственные проблемы? Вот пять проблем, которые поймут только умные люди. Номер один. Вы склонны к синдрому самозванца. Математик Бертран Рассел однажды сказал, основная причина неприятностей – разве это в современном мире? Глупые и самоуверенные, в то время как разумные, полны сомнений. Знакомо ли вам это сомнение? Умные люди чрезвычайно осведомлены о том, как много они еще не знают, что может привести к синдрому самозванца. Те, кто испытывает синдром самозванца, чувствуют, как будто они не заслуживают того успеха, которого добились, и что они мошенники, которым до сих пор просто везло. Они постоянно боятся, что не так талантливы, как думают другие, и их некомпетентность будет разоблачена. Если это похоже на вас, не отчаивайтесь. Найдите причины наслаждаться своими задачами ради них самих, вместо того, чтобы с тревогой задаваться вопросом, хороши ли вы в них. Номер два. Ты часто бываешь один. Сколько дел сейчас в вашем списке дел? Если вы высокоинтеллектуальный человек, этот список, вероятно, переполнен. Исследования показывают, что умные люди обладают большими способностями решать проблемы и адаптироваться к новым вызовам. В результате их время больше сосредоточено на больших целях, которые максимально используют свои возможности. К сожалению, это также означает, что у них гораздо меньше времени для общения, поэтому они часто бывают одни. Если это похоже на вас, не отчаивайтесь. Исследование также показывает, что одиночество меньше влияет на умных людей, потому что достижение их целей может приносить удовлетворение по-своему. Номер три. Вы застряли в аналитическом параличе. Это заняло много времени, чтобы принять свое последнее важное жизненное решение. Умные люди знают цену о том, чтобы все обдумать, собрать информацию и рассматривая различные точки зрения. Это ключевая часть того, что делает их умными. Но мучаетесь ли вы также из-за мелких решений? Всегда не уверены в правильности выбора? Тогда вы, возможно, испытываете паралич анализа, когда вы переоцениваете ситуацию и не предпринимаете никаких действий. Умные люди часто обнаруживают, что их интеллект работает против них, когда они сталкиваются с этой проблемой. Если это похоже на вас, не отчаивайтесь. Установите ограничение по времени для принятия решений, а затем зафиксируйте к тому, о чем вы подумали, когда оно истечет, даже если это не кажется идеальным выбором. Номер четыре. Вы обременены завышенными ожиданиями. Вас когда-нибудь называли одаренным в детстве или сказали, что у вас большой потенциал? Умные люди знают, что это не так обнадеживающе, как кажется. Они часто обременены высокими ожиданиями, возлагаются на них на протяжении всей их жизни. Они сталкиваются с постоянным давлением, требующим преуспеть во всем, что они делают без места для неудач или посредственности. Исследования, проведенные Техасским университетом в Остине, спрашивали пожилых людей с высоким интеллектом, чтобы оглянуться назад на свою жизнь. Те, кого в детстве называли одаренными, имели более низкое психологическое благополучие и чувствовали, как будто их жизнь разочаровала все ожидания. Если это похоже на вас, не отчаивайтесь, отмечайте достижения, которыми вы гордитесь, вместо того, чтобы думать о тех временах, когда вы подводили других. И номер пять, вы не можете объясниться с другими. Вы когда-нибудь чувствовали, что другие просто не понимают вас, когда ты пытаешься объясниться? Исследования показывают, что умные люди страдают от проклятия знания. Это означает, что они знают так много, что не могут думать с точки зрения того, кому не хватает этих знаний. Страсть, знание и опыт в данной области на самом деле может сделать кого-то хуже, объясняя это другим. В результате общения между умным человеком, а новичок может очень быстро сломаться, когда новичок не может правильно интерпретировать, что говорит другой, а другой не может понять, почему новичок в замешательстве. Если это похоже на вас, не отчаивайтесь. Получение регулярной обратной связи от точки зрения другого человека может помочь преодолеть этот разрыв и объяснять сложные темы. Итак, имели ли вы отношение к какому-либо из этих пунктов? Мы что-нибудь пропустили? Если да, сообщите нам об этом в комментариях ниже. Помните, что интеллект проявляется во многих формах. Это также не конец всему, быть всем. Интеллект приходит со своими собственными проблемами, и это не уведет вас далеко без тяжелой работы и целеустремленности. Пожалуйста, поставьте лайк и поделитесь этим с друзьями, это тоже может найти какое-то понимание в видео. И нажмите на колокольчик уведомления для получения дополнительной информации. Все использованные ссылки добавляются в поле описания ниже, как всегда. И суперспасибо вам за то, что посмотрели. Увидимся в следующий раз.